Как я набрал мышечную массу с дрища до такой формы? Моя натуральная трансформация тела достигла отметки в 300 тысяч просмотров, что просто немыслимо. И, конечно, множество людей начали писать мне директ с вопросом «Дима, я дрич? Или у меня есть лишний вес?» Как нам построить эстетичную форму? О, я знаю это чувство, когда ты только-только начинаешь. Твои друзья и семья не верят, а ты лишь смотришь на всех этих фитнес-моделей с красивой фигурой и стараешься быть похожими на них. Но прогресс идет так медленно. Так что прямо сейчас я не буду тратить твое время, максимально быстро и кратко расскажу базовую информацию, что конкретно тебе нужно делать для того, чтобы получить фигуру мечты и на основе моего восьмилетнего опыта скажу, каких ошибок стоит избегать. Так что давайте пройдемся по моей трансформации и шаг за шагом я объясню, что я лично делаю для того, чтобы получить этот самый прогресс. Приготовь ручку, приготовь какой-нибудь листочек и все четко записывай. Первая вещь, которую стоит усвоить, это тренируйся жестче, чем обычно. AKA train harder than last time, если в переводе с английского, как говорит известный блогер. Если конкретнее, тебе нужно соблюдать прогрессию нагрузки и каждую тренировку ты должен стараться сделать больше, чем на прошлой. Устанавливай новые рекорды, фокусируйся на силе, потому что для натуральных атлетов, которые занимаются без фармакологии, сила это один из важнейших показателей твоего роста. Чтобы быть постоянным, просто заведи себе дни тренировок. Это может быть обычная тетрадочка, блокнот, записывай в телефон, в планшет, куда бы то ни было, но обязательно фиксируй каждый свой подход, сколько повторений. Ты сделал, например, какие-нибудь комментарии, вот ты приседал такой, у тебя свело правую ягодичную, ты это записал, а потом на следующий тренировок Тренировки, ты возвращаешься к этим записям, смотришь и понимаешь, шага я сделал столько, теперь мне нужно сделать больше. И вот как раз таки, когда ты делаешь больше, ты прогрессируешь и получаешь тот самый рост Или, например, ты идешь на тренировку, жал 100 на 5, а потом приходишь и жмешь уже 100 на 8 и такой Есть же, я это сделал, значит я получил рост Ну и логичный вопрос, а сколько упражнений, повторений и подходов мне делать? Окей, начни с 10 до 16 рабочих подходов в неделю, если ты новичок или на среднем уровне Количество повторений от 6 до 12 И да, я на самом деле сам частенько использую 1, 2 или 3 максимум но в самом начале лучше всего и безопаснее всего будет делать от 8 до 12, ну максимум 6-12 Потому что вначале безумно важно выставить правильную технику выполнения упражнений и развить нейромышечную связь По упражнениям идеальный вариант это 2 или 3 Выбери те, которые ты больше всего любишь, от которых ты больше всего кайфуешь и прогрессируй в них Тренировать мышечную группу следует как минимум два раза в неделю, и желательно равномерно распределить ее в течение недели, чтобы каждая мышца отдыхала ну плюс-минус одинаковое количество времени, там, допустим, 3-4 ночи. Второй важный пункт никогда не забивай на технику ради рекорда. Например, ты должен держать спину максимально ровной, пока делаешь приседание либо становую тягу, или не ронять на себя вес, пока делаешь жим лежа. Очень частая ошибка. Другими словами, не занимайтесь эго-лифтингом, ну, поняли отсылку. Подход должен быть тяжелым, но в то же время красивым. Это сохранит твое здоровье и увеличит мышечный рост Третий пункт разделил лично мой прогресс на до и после Взвешивай все, что ты ешь на кухонных весах Вот серьезно, после этого, после того, как я приобрел весы Мой прогресс просто взлетел до небес А связано это было с тем, что я точно не знал, сколько кушаю И, скорее всего, мне чего-то не хватало Да, ты, конечно, можешь там приблизительно кинуть овсянички Еще что-то положить на глаз Но это прям совсем, как правило, в корне неверно И очень многие часто ошибаются в том числе и я. Кстати, ты можешь использовать мобильное приложение Facetry, там максимально просто все убивать и все автоматически считается. И другой законный вопрос, сколько калорий, сколько белков, жиров и углеводов следует кушать, чтобы набрать. Внимание, на 1 кг твоего веса тела моя рекомендация это как минимум полтора грамма белка полноценного. 1 плюс грамм жиров, ну где-то от 1 до 2. По углеводам все остальное, примерно 3-4 грамма, но это больше зависит от твоей активности и калорийности в течение дня. Если быть честным, в то время, когда я первый раз купил весы и взвесил еду, я просто был максимально в шоке от того, насколько мало белка я кушаю, именно полноценного. И, кстати, по углеводам тоже. Наверное, это стало решающим фактором, потому что вот буквально я приходил на тренировку, и абсолютно каждую тренировку в течение, наверное, 3 или 4 или больше даже недель я накидывал веса. Просто приходил и рос, приходил и рос. Каждая тренировка – это новый рекорд. Непередаваемое ощущение. Но не нужно обжираться. Переедание лишь берет тебе лишнего жира. Я думаю, что никто не хочет быть жирным, поэтому считай калории и будь уверен, что ты кушаешь норму. Или чуть больше, но не переедаешь. Теперь давайте поговорим о программе тренировок. Моя огромнейшая ошибка была тренировать одну мышечную группу один раз в неделю. Так советуют многие блогеры у нас в СНГ, но это просто колоссальнейшая ошибка, на мой взгляд. Я уверен на все процентов, что это далеко не лучший вариант, но мой сплит, когда я тренировал думочную группу, выглядел примерно так. Понедельник – ноги, вторник – грудь и трицепс, среда – спина, четверг – плечи. Пятница, бицепс, суббота, опять бицепс и немного пресса на таком памповом стиле. И повторюсь, это гигантская ошибка. Не стоит убивать свою мышечную группу на одной тренировке и потом ходить всю неделю с невероятными болями. Нет. Лучше всего это тренировать каждую группу два раза в неделю как минимум. И разделите аккуратно объем так ты будешь прогрессировать реально быстрее причем организм привыкает и ничего практически больше никогда не болит например ты можешь сделать 6 рабочих подходов за одну тренировку в понедельник а потом плюс-минус такую же тренировку на эту мощную группу повторишь уже в четверг а если ты наконец-то готов получить фигуру мечты и начать прогрессировать так чтобы другие были в полном шоке вот там сколько, сколько весишь сколько 90 90, 90. 90. рост 186. Обалдеть. Добро пожаловать, мою команду Возможно, ты просто не знаешь с чего начать, либо перепробовал такое ощущение, что уже все, что возможно, и даже не знаешь, что делать дальше. Хватит, пора двигать. За 8 лет стажа я тоже совершал кучу ошибок, научился И каждая из них впоследствии приводила к победе. Больно. Это ненормальный фронт <смех> Димон, Димон, как самочувствие Дмитрий, мы тебя поздравляем с первым местом Он отдал все силы Ссылки в описании Ты можешь приобрести полное руководство По набору сухой мышечной массы И силы только четкие действия, никакой воды и мощный результат. И от таких условий даже я в шоке. Ибо ты получаешь сразу несколько подробнейших программ тренировок на 2, 3, 4, 5 или даже 6 тренировок в неделю, которые ты сам выбираешь, и можешь менять в зависимости от своего графика, плюс полноценный план питания из простых и доступных продуктов. И, конечно же, полное видео сопровождение всей программы для того, чтобы полученные знания оставались с тобой на всю жизнь. Так что скидка целых 60% действует до конца этого месяца, чтобы каждый успел выжить максимум из этого отрезка до лета. И если вдруг ты найдешь что-то похожее на таких условиях, пиши мне лично: я снижу цену, ты его получишь почти даром. Но... Такого просто не существует Следующий пункт это восстановление Вот те, кто сейчас учится в школах, в университетах Это просто максимально крутое время для того, чтобы установить себе режим Спи, кушай, тренируйся в одно и то же время и это невероятно важно для твоего прогресса, для того, чтобы построить действительно впечатляющую эстетичную форму с невероятными силовыми. Окей, мои рекомендации. Это сон как минимум 8-9 часов каждый день. Плюс ты должен ложиться хотя бы часов 10-11, ну до 11. Для того, чтобы твой гормон роста был на максимальных значениях и мелатонин вырабатывался правильным образом Кушай в районе 4-5 раз в день, но желательно, опять же, распределить это в течение дня равномерно Так ты сможешь дать своему организму максимальный синтез белка в течение дня Ну и, конечно, привычку переваривать еду в одно и то же время, что улучшить усвоение и соответственно, рост И также тренироваться желательно в одно и то же время каждый день, потому что организм адаптируется и тренировки проходят гораздо лучше Ну что, строим эстетику? До встречи!